Друзья, всем привет. У нас новый проект в рамках компании ОО Новый Стиль. Находимся мы сейчас в самом центре Красной Поляны на улице Турчинского. И передаю слово руководителю проекта Сергею. Здравствуйте. Хочу рассказать про здание, которое находится сзади нас. Это огромный дом, больше 2000 квадратных метров, вылитый полностью из бетона. Даже кровля, вот это. Красивое крыло чайки, как его назвать иначе, вылета из бетона. Изначальная идея была стиль шале, но в конце концов пришли к тому, что это современное модное здание, которое включает в себя все технические новинки и параметры современного архитектурного строительства. Здесь будет применяться алюминиевая композитная панель, остекление Звукамерными стеклопакетами уже стоит. Есть и раздвижки, есть и распашные конструкции. Но основное и завершающее – это рубашка для здания. То есть основной каркас здания будет утеплен утеплителем 100 мм, алюминиевая подсистема и алюминиевая композитная панель, как финишная отделка. Здесь много декоративных элементов. Если посмотреть на крышу, то она имеет много углов наклона и примыканий. Поэтому работа будет непростая, но мы как профессионалы своего дела постараемся с этим справиться и будем держать вас в курсе. Поэтому хотим показать здание до и после. Вот это основной конек крыши, который от нуля имеет высоту 9 метров 80 сантиметров. Также она имеет наклон и сходится на 6-метровую высоту. Вы прошу понимали, это совсем несложная работа, <с которая <с будет выполнена на плюсом. Надеюсь, вы поняли шутку про сложность работы. На самом деле, это будет самое красивое здание на Красной Поляне. Наша компания ООН Новый Стиль выполняет работы под ключ, начиная от проекта и заканчивая финишной отделкой.